Всем здорово, бандиты и бандитки! С вами снова ГП. Мы продолжаем играть в Ведьмака. В прошлой серии мы с вами убили моровую дел. А нет, нет, нет, это была полуденца, полуденца, вот наш первый такой, скажем, серьезный файт. Но мы с легкостью вроде все прошли. Сейчас будем двигаться дальше по сюжетику. Точно не по сюжетам у нас же был еще один побочный квест так надо наверное помедитировать это что то что-то со здоровьем у нас немножко проблемки часик это всего лишь часик так что у нас там по заданиям было а, там какой-то потерянный чувак был походу да пропавший без вести давайте отслеживать это задание найти дуни дуни Далековато, это, правда, бежит до этого Дуни, но побежим, ну никуда не торопимся в общем-то. Отдохни. Давай. Кошмар. Какая ужасная Эльза. Но... А что дает-то? Хлеб там, еду. А то этот дурень Карл подложил ему свинью. Цветочка. Что это за цветочки? На плотве, наверное, не видно, да? Белый мертв. Ладно, не важно. Пошли. Но. Давай. Давай, братва, побежали. Какие деревья красивые. Что это у нас вишни, яблони? Что собираешь эй, эй. а можно Я баню. только братан у тебя какая-то корзина бездонная сори сори сори сори братан сори Не хотел сейчас на это все по Но у тебя с корзиной проблема друг у тебя корзина бездонная все что ты в нее ложишь пропадает бегаешь, я не пойму. Что с тобой? Что не так? Так, солдафонов злить не стоит. Это я уже понял. Не, не слышал. Ничего, ребятки. Не, а когда подапнуть чуть-чуть, хотя бы 10 левел, я к вам вернусь. Мы еще пообщаемся. Не переживайте. Так, тут раздолбанная карета или что это, возик, неважно. Эм, нормально трудом перевернула Я вот думаю, как лучше идти? Идти только по сюжету? Или выполнять все побочные здания? Ой! Которые будем находить. О, смотри, что тут это неизвестное место. Тут может быть что-то интересное. Ты не заберешься здесь, да, я так понимаю. Ладно, давай пойдем. Может, мы тут что-нибудь хорошее для себя найдем. Или проблемы. О, там дезертира не первого левела. Вообще проблем ноль. Сейчас пообщаемся. Так, волк пятого левела. Это уже немножко неприятно. Так, братан, а как, как вам туда подняться? Эм... Ну вы поняли. Не важно. Так, стоп, а у меня есть арбалет? Видимо, пока что нету. Этот мечик лучше, чем мой. Хм. Ну, в моем есть пробитие доспеха, поэтому я думаю, лучше его оставить. Блин, как же к вам -то, то забраться, ребята? А, вот отлично. А у вас там явно есть что-то хорошее. Что ты хекаешь? Иди сюда. Еще легчайше. Кто там? О, так ты пятый. Мы не знаем, мы бы эти ваши толчки. Наскен. Угу. Вообще простая тактика. Ой-ой-ой, вот это я сам виноват. Вот так вот. И жить с ней ничего не выпало. Ой, страшно-то как. Иди сюда. Ох, минус головешечка, братан. Минус головешечка. Так, что -то у вас вообще ничего полезного? Зачем я сюда пришел? Ради точильного камня? Так, ну смотри, тут какие-то не у... Какие-то записки были? Это какой то просто а чертеж. Так, рунные камни. Это хорошо. Значит, древности. Снаряжение школы змеи. Я на самом деле не очень хотел брать в школу змеи, и я больше хочу школу кота. Так, давайте посмотрим, что мы там понабирали. Почитаем, вдруг чего интересненького найдется. Так, тут у нас еда. Так, что мы взяли? Протокол допроса. Как там прочитать? Угу, окей, ничего интересного. Что здесь? А, это мы уже читали с вами. Сердитые заметки. Ничего интересного. Письмо от Йенш, дневник, брат, хорошо. А где же эта штука? А, это в задании было. Угу. У -у -у. Так вот. Видно, чисто снаряжение школы змеи. Рекомендуемый уровень 6. Угу. Будем иметь в виду. Это скоро, кстати, прочитать протокол. Где этот протокол у нас был? Так вот же он. Так я что прочитал? А хорошо, пошли дальше. Будем иметь в виду, что на шестом левеле у нас будет интересное задание. Что случилось, ребята? Что у вас тут с деревней? Печаль. О, Дуни. И часто ты разговариваешь со своей собакой? <свят> Это не моя собака, а моего брата Бастина. Хотя, теперь уже, наверное, моя. Понимаешь, Бастин бился с черными. Здесь неподалеку большое сражение было. И с тех пор от него никаких весней. Говорил я ему, сделай как я. Отрежь себе палец <свят> или два. Тебя и не заберут. А он побоялся. Вот холера. на твоем месте я бы осмотрелся на поле битвы был я там в море трупов и трупоедов слышал я когда-то что они боятся огня так попробовал разогнать их факелом ни хрена скажу я тебе если бы не гусар они бы меня живьем сожрали послушай-ка я так понимаю ты эти мечи не для парада носишь защити меня от гулей и помоги найти бастина а я тебе хорошо заплачу. Ага. Денежки, да без проблем. Хорошо, я тебе помогу, только. После битвы прошло уже несколько дней, так что шансы, что мы найдем твоего брата живым, малы, очень малы. Кто бы сомневался, я хочу хоть тело забрать, чтобы Бастин не гнил под открытым небом вместе с Нильфом. Встретимся на Пригорке, рядом с полем, а дальше пойдем вместе. Ну погнали, по два. Так. Погнали. На перегонке с этим чуваком. Быстро бегает, чувак, надо сказать. Да, я сомневаюсь, что его братишка будет живой. Так, тут луговое чудовище, но... Его Мне надо уничтожать чем-то. Ага. Только у нас нечем. Там какие-то бомбы, по-моему, нужно создавать для этого. Так что маловероятно, что мы его уничтожим. А во всяком случае, пока что так. Окей. Бррр. Дони, я тебя уже жду. Вот и Дуни. Нормально бегает пацан. Реально нормально. Быстрее собаки на своего. Э. Хорошо, что ты пришел. Бастин и его тело должно быть где-то здесь. Точно так же, как тело сотен других. Ты что собираешься осматривать все трупы подряд? Времени это займет прилично. Успокойся. Все ребята, которых призвали из Белого сада, нарисовали у себя на щитах маленький цветочек, чтобы в битве видеть друг друга издалека. Так что по этому знаку мы быстро найдем весь отряд. Не обижайся, но случается, что в битве солдаты бросают щиты, особенно когда проигрывают. Одного щита тоже хватит. Тогда гусар учует след и поведет нас. Ну, пойдем. Чем быстрее с этим разберемся, тем лучше. Эх, Ладно, все равно ты плачешь. Что поделать так. Столько трупов. Война только началась. Надо пособирать тут все, что можно. Надо сундуки вот эти шарики. В сундуках возможно что-то хорошее найдется. Как минимум на продаже там. Пластина из серебра. Да в трупах я не думаю, что вообще что-то годное будет, а вот в сундучках надо посмотреть. Так, а мы чуть-чуть не дошли, да? О, Голи, здрасте. Али, собаки на ну, вообще ничего не боится. Где-то второй. Кто это? Али, собаки на ну, его Это он? Нет. Не похож. Ой, а что дальше искать? Ну так что, гусар? Чуешь хозяина? По-прежнему ничего. Я думаю, твой гусар уже давно забыл запах своего хозяина. Времени столько прошло. Это он? Нет. Это сын соседей. Mm. Так. Ну так что, кусар? Чуешь хозяина? Да ничего, mm. это он твоего хозяина. Нет, ничего. Гуль, иди сюда. Mm. А как же так? Я же вроде удержалась. Вот еще один. Это он? Нет. Это сын соседей. А... Нет, нет. Типа еще один сын соседей. Ну так что, гусар? Чувач хозяина? Эх, ничего. О, -о, -о, -о обугленный труп, это наверняка Ох, Кожа вся сожжена. Я знаю, что сложно сказать, но. Может, это он? Я пластин был здоровый парень. Широкий в плечах, а этот вроде поменьше. Ну, может это из-за огня? Ну смотри, гусар что то учуял. Все? А что? Ш... Гусар учуя. учуял бастина! Вперед! Да быть такого не может. Я сомневаюсь. Тот, скорее всего, труп лежит. Это еще ничего. Поручик сказал нам ходить в сортир по команде. Нас из баллиста обстреливают, а он все. Солдат с полным желудком в битву идти не может. Будете сидеть, пока не высидите. Представляешь, болван. Прекрати, ребра у меня болят, когда смеюсь. Надо наложить давящую повязку, но это позже. После того, как ты объяснишь, что здесь происходит. Бастиан, он... Он тебя взял в плен, этот Нильфгардец? Нет. Он мне жизнь спас. Меня ранили в бок, потом по башке ударили так, что у меня зрение отшибло. Розен наткнулся на меня, когда полз через поле. Он лодыжку вывихнул. Вот так слепой вел Хромова, пока мы не нашли эту хату. Заберу тебя домой. Надо заняться твоими ранами. Я Россона не брошу. Один он тут пропадет. А к своим уйти он не может. Он же дезертир. Его тут же вздернут. А если его у нас найдут, тогда повесят всех вместе с моей лисье. И речи быть не может. Черный останется здесь. знаешь тут все таки две стороны медали на самом деле но ты ж хотел найти своего бастина реально если бы не этот чувак то если бы не этот черный бастин бы уже умер может ты ему покажешь что нордлинги не дикари какими нас считают в Нильфгарде? Ну, дам я ему отцовскую одежду обучу работать в поле только вот акцент ну да ладно Будь, что будет. Возьму и его. Спасибо, ведьмак. Вот твоя награда. И дохранят тебя боги. Ой, вот так вот. А что по награде? Я не увидел, что ты мне подал. Надеюсь, что это стоящее. Алкогест полезная штука. Так. сирень крыжовник. Что у нас получается? Теперь сюжетное задание. Дополнительных э, гвинт. Это нам не нужно. Я так ближе к шестому. Ну да, получается, сирень крыжовник. Ну что, погнали, погнали. Так, сейчас мы только плодо заберем. И погоним. Ибо на самом деле через быстрый через быстрое перемещение бы пошел. Локации, конечно, в игре красивые, но когда ты видишь одну и ту же локацию несколько раз, уже так чуть-чуть приедается. Сейчас посмотрим, можем ли мы вообще туда быстро переместиться. Так, где он? нас сюжетка где-то аж вот здесь. Угу. А поблизости только вот это получается, да? Ну погнали. Еще надо всякое барахло продать, если там есть кому. Вроде есть. Купец. Вот и снова увиделись. Благодарю за спасение. Без вас мне б конец пришел. Ой, это ты человек. Болтает о ведьмаках. А я всегда говорил, это ремесло порядочное. Вижу, товары ты сберег. Теперь жду, пока починит повозку. Время идет, убытки растут. Не нужно ли вам что-нибудь? Отдам за полцаны. Ну, может быть, и нужно что-то. что Дайте Сейчас знаю. У меня есть то, что мне не нужно. Я тебе сейчас это быстренько все впарю. Вот так. Тут ничего, тут ничего, тут. Вот это мы тебе отдадим. Ты -ты -ты -ты. Так, это мы поставим желаю да. Сейчас мы его вообще без деньжат оставим. Так, еще бы чего-нибудь, еще бы чего-нибудь. Чтобы тебе еще вот так вот опа, все сори, бро не твой сегодня день у него карта для гвинта есть ого торговатенько, друг, торговатенько все, бывай береги себя нормально торговец все, ему спихнул, короче что тут как-то мрачноватенько стало. Нифига себе луна. Нормально так. О! о о, о. Тут что-то есть. Что, вам, суки, ну что? что случилось? А, смотри, у хата спаленная, по-моему, да? давай поговорим. Еще какое-то задание, возможно. Что здесь произошло? Да вот кто-то прохладно мне стало ночью. Вот я и развел огонь под кузней. Потрескивало так приятно. Заодно и колбаску пожарил. Не ну, что. как ты думаешь, что случилось, баран? Спали мне халупу, мастерскую. Все я потерял. Все. Следи за языком. Следи за языком, не то я прибавлю тебе несчастье. Ты кого-нибудь подозреваешь? Да всю деревню. Я живу здесь полвека, думал, они меня своим считают. Но все поменялось, когда пришли черные. Я единственный кузнец в округе. Так что приходится и на гарнизон работать. Клепаю пугнутые панцири, отковы ставлю. Все такое. Ни львгарцы, не платят, ни гроша. Дают только материалы и приказывают. А люди-то не верят. Они думают, что я богатею на их несчастьях. Сплю на куче золота, вроде как дракон. Перестали со мной разговаривать, плюются при виде меня. А теперь вот это. Можем поработать, если заплатишь. Я могу найти этого поджигателя, если ты готов заплатить. Немного у меня осталось, но я дам тебе все, лишь бы ты привел этого сукина сына. В ночь пожара я слышал, как что-то шевелится за хатой. Я там потом поглядел и никаких следов не нашел. Но у меня же нет кошечных глаз. Ладно, удачи. Так, игра с огнем. Ну давай посмотрим, что у нас тут. Сейчас окажется, что это какой-то алкаш. Среды. стружка от огнива поджигатель похожий зажег здесь факел бросил его на крышу а потом пошел в сторону сада тенек на ну, погнали звук такой как будто в каком-то вакууме когда с видимо чем-чуть он бегаешь Опа, смотри ка Он снял башмаки и вошел в воду. Видно, хотел запутать следы. Э -э, хорошо. И что нам это дает? Правным счетом ничего. Так, ну хорошо, с этой стороны ничего нет, а с этой? Может под мостом что найдем? Я вот только ничего не вижу, правда. О, смотри. Тут что-то есть. Что-то выскочило на него из камышей. Утопцы. Но он сумел убежать. Вдобавоку... Ох, серьезно привет брить. По одному подходите твари. На всех хватит. Обещаю. А вот. Помощь даже есть. Спасибо, братан. Я, правда, и без тебя бы справился, но спасибо. Так. Люди ведут обратно в деревню. Ну, пошли по следам. Э -э а, нет, это не ты, дальше следы тут. Но, ну, здравствуй. Вас, да не сильно, рана была не глубокая. Тут след обрывается. Но я смогу узнать его поранее. Найти человека раненого утопцами используя ведьма чуть-чуть его. Но я не думаю, что это девушка. Так, заперем фруктиков чуть-чуть. Так это что все, кто есть? А ты любишь О, Как тебе Это должно быть он. Здорово! Поганая рана. Нарвался на утопца? А тебя и Ого! Он не только поджигательный, но и мастер остроумного ответа. Ну, пойдем, кузнец с тобой поговорить хочет. Я с ней людьми не разговариваю, потому как они ублюдки все. А краснолеты из них, ну их хуй же! Жадные, как сороки. За золото все сделаю. Мечи курют, которыми нам нильфы потом горло режут. Верно я говорю? Да. Yeah. Послушай, договоримся как человек с человеком. Ты меня не выдавай, а я тебе заплачу. Матушка у меня представилась недавно. Продал я ее инструменты. Кое-что уже потратила. Но что осталось, будет твое. Не, nee, братан, так не пойдет. Я в отличие от сорок и краснолюдов, не жадный, так что ты меня не подкопишь. Ах ты сука! Сейчас ты у меня получишь. Да ну. Ну, и так бухай. В смысле, его селепить. Иди со мной. А так хоть акси покачаем чуть-чуть. Пошли. Будем общаться. Давай быстрее иди Алкота Ах какой же ты медленный чувак Пошли Так а куда я? Туда иду? Ворочу туда Боже он еле чалапает Можно пока полюбоваться Красивой графикой Ну шо? Непелка не пелка. Господи, что за имя у тебя такое, блин, отвратительное Непелка Непелка Непелка Неважно В любом случае звучит отвратительно Давай быстрее Можно его, блин, как-то подогнать, я не знаю Давай, давай, давай, бегом Че тупишь-то? Ман, мы уже почти пришли. Сейчас будешь получать по голове. Вилли, братан, он. А что, можно было самому прийти туда? А что? Что происходит? Здорово. Милости прошу, деревенский поджигатель собственной персоной. Непелка? Ты? Я с твоей матери ни разу гроша не взял. Так-то ты меня отблагодарил. Но с меня хватит. Эй, солдат, на минутку. Нет, Вили, поваляю. я выпил. Не знал, что делаю. Ты хату спалил, я чувак. Я говорил, мастер Вилли. Поможем вам отстроиться, как только придет подкрепление. Материалы уже заказали. Да не в этом дело. Вот поджигатель. Ведьма кого поймал. Эта кузница имела стратегическое значение для гарнизона. Значит, ее уничтожение саботаж. Значит, обойдется без суда. На дерево его. Ну вот так. Уж теперь тебя в деревне полюбят. Уж теперь любись они всем в жопу. Ты знаешь, сперва я тоже нильфов ненавидел. Теперь вот думаю, может, хотя они здесь порядок наведут. Научат этих лодырей манерам. Но да не важно. Твоя награда. И кстати, я ж кое-что успел вынести из пожара. Ты наковальня цела. Кое-что могу выковать. Так что если что понадобится, скажи, сделаю скидку. Ну, давай посмотрим, может что-нибудь понадобится. Когда у нас там второй уровень уже будет? Что То что долго идем. Так, давай. Приветствую старого клиента. Чего тебе нужно на этот раз? На этот раз? Да я у тебя первый Здесь раз что-то беру. Что у тебя есть? Военная кожаная куртка. Это... Это случайно не такая же, как у меня. Или она получше? Мусор, понятно. У меня даже нету этих. Что для этого нужно? Шкура, обрезки кожи и проволока. Обрезки кожи. О, понятно, понятно. Понятно, понятно, все. Ничего не сможем. Че у тебя есть? А ни черта интересного у тебя нету. Ну давай хоть починимся, что ли. Починить снаряжение, да. Все, бывай. Бывай. Так, еще точнемся разочек. Шпанк. Вс ⁇ Ну а теперь погнали к Плотва. Шлатва. сюда погнали mm -hmm. ночь красиво так атмосферненько днем тоже конечно неплохо но ночь вообще супер это начальная локация есть еще куча других посмотрим что там дальше будет может, найдем чего-либо покрасивее? Оба, но смотри, тут тоже здание какое-то. И, ботва, застревай. А, но ну, я есть тут, а что? Старушка. Люч потеряла, бабуся. Бабуся. Стоворотку! Жить ушли. Этот дом всегда стоял пустой.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 Хотя бы несколько укольков. Нет, говорю. А вы должно быть на голову упали, чтобы по ночам такие глупости у людей вы Только вижу, что он совсем меня не слушает. А все на сковородку пялится. Ты что так подходишь, пишка? говорит бабушка. Отдам с утра. Удивилась я немного, что он там в потьмах жарить собрался. Но сердце-то доброе у меня. Вот и дала.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 Лучше подожди здесь, на ну, всякий случай. Арт. На да стоподово арт. Вот так вот. О, о. Немножко для себя проходили чуть-чуть. Полезненького, всякого. Опа, масло. Понятно, откуда запах. Трупьятина. Ох тышка, смотри, ка, сколько тут интересно класс! Как минимум не зря зашел. Треснувший монокль, интересно. Что ты сказал, золотко? Ничего, ничего. Удушен, Горотый. остальные старые шрамы, как у солдата. А вот когда я сама с собой болтаю, говорят, я чудная стала. Разговаривать самому с собой полезно иногда. Вот и бесценная сковорода, только отдраянная дочерство. Похоже, нашему таинственному господину нужна была не она, а Сара, чтобы сделать туши и написать письма. Чего-то. Ну нашел сковородку документы сожжены почти до тла, некоторые фрагменты, пожалуй, можно прочесть. Ну что, нашел Подожди. Так, где там эти документы? Вот, да? Да. Вы посчитаем. не не не вот это. А, да -да. Извольте, сука, являться, если вам... А, если сам встречу назначил, я прихожу, подставляясь, рискую шеи всей нашей грёбаной операцией. А там только стужа и... <къем> ветер. Я думал, в Нильгарде порядок, а вы... И передать своему генералу, что я и мои товарищи не обидчивы. От переговоров не откажемся. А на раз уж вы просрали, теперь мы будем выбирать время и место следующей встречи. Хм... Мне это ни о чем не сказала. Геральт? Тоже ничего. Я так и думал. Лови свою сковородку. Прошу, моя сковородка. Моя? Так ведь она была вся черная от Сажи. А вот я бы если хотела. Уж то не те. Этому господину была нужна именно Сажа. Он ее счистил и сделал из нее тушь. Видно, ему надо было что-то написать. Срочно. А другие бумаги срочно сжечь. А, а, -а, а тот второй? Мертв. Позови пару ребят и закопайте его за деревней. Глубоко, чтоб трупоеды не вырыли. И по-хорошему совету. Не говорите об этом деле Нильфгаардцем. Погоди, погоди! Тебе кое-что в благодарность причитается. Возьми, сыночек, на дорогу. Ну? пожарю я себе на ужин. Изи выгода. 10 очков. Там, блин, погода какая хреновая, кошмар. Ой, еда, отлично. Будет чем кпшки восстанавливать? Еще и хлеба? Класс. Это ты меня вообще одарило, бабуся. Мне класная все-таки игра. Очень атмосферная. Так, ну что, платва погнали? Э -э, платва. С тобой что-то не то. Я на тебя даже сесть не могу. Я тебя понял, платва. Иди сюда, наркоманская моя лошадь. Погнали. Погода мне совсем не нравится. Просто вообще ни разу. Жестко все очень как-то. Не вляпаться бы в неприятности какие-то. Что у нас там бегает? какие-то волки, да? Убегаем, убегаем, на проблемы не нужны. Ох, тышка, божечки. Прыжок. Ох, там у торцев креновая туча. А тут волки. Ладно, потом. Сейчас тут есть какое-то сокровище, я бы его взял. Против волчков я думаю, их не будет вообще в самый раз. Сори, с одной тычки сразу. Варк! Что такое Варк? О, слушай, он какой-то сильный. Вроде такого же ловлено, как такие волки, но угорают дольше немного. тебя без появится ну оно явно того стоило много полезного варк гласа интересно просто что это такое сорика нет это никакой этой статьи обидненько обидненько Псс. А а? Иди сюда. Мы уже почти. Тоже место какое-то раздолбанное тут. Интересно, это у нас закат или рассвет. ему загад конечно но слышала, брига, Ходей, там, Эх, будь я чуть левелом повыше я бы тебе рассказал кто тут не лечи так ну что у нас тут там у нас сверху я так понимаю будет уже сюжетное задание я думаю на этом можно закончить эту серию В следующей серии уже Наконец-то пойдем дальше по сюжету А то все по бочке, по бочке Не успеешь дойти даже до задания Выполняешь прям, о, фут, на три побочных Что, ну Было неплохо, интересно, много полезного Получили, денежек Всего такого А так, в следующей пойдем по сюжету Красота В общем, если вам понравилось видео Ставьте лайк, подписывайтесь на канал Дальше будет только лучше И интересней Всем пока.